Сегодня я буду вам техническую, теоретическую часть рассказывать по изменению реальности, потому что вы же хотите реальность свою изменить. Вы же все хотите жизнь изменить. Как понять вообще, почему вы застряли, почему ничего не меняется? Значит, у вас куча вирусов, которые закрепляют вас в том уродском состоянии, в той реальности, которая вам уже не подходит. Значит, самое большое и ублюдское насилие, которое над вами совершили, это было позитивное мышление. Второе, дума и богатей. Третье, секрет и вот этот, вот, вот этот вот весь бред про законы притяжения, которые, блядь, не работают. Никогда не работали, не будут работать. Объясняю почему. Вот эти люди, которые этим занимаются, они все профессиональные разводилова. Все профессионалы. То есть это, грубо говоря, наперсточники только современного вида. Из-за того, что сейчас появились технологии, и можно больше народу оптом наебывать, они придумали вот, вот такую штуку. Значит, сам Наполеон Хил, значит, я глубоко изучил этот вопрос, был просто тупо аферистом. Вот просто тупо был э, жестким э, аферистом, за ним большая история афер, то есть это его была э, пожизненная кредо. Так вот, никому не выгодно это все разоблачать, потому что вам с этим вирусом легче всякий порожняк продавать дальше. Там э, марафоны желаний и всякий остальной пиздец для долбоебов, ну и так далее. В основном для долбоебок. Знаешь, книга «Секрет», э, книга «Думы и богатей». Вот как только у вас дома завелась книга «Думы и богатей и секрет», вам пиздец по жизни. То есть вы денег никогда больше не заработаете. Это проклятие. Так что можете прямо сейчас нахуй все сжечь. Вот все сжечь нахуй прям. Выкинуть. Или врагам. Лучше подарите это своим врагам. Вот у вас же есть подружки, которые пидораски такие, блядь, да? И отдайте его. То скажите, вот тебе подарок. Я хочу, чтобы ты... Вот, разбогатела теперь знаешь почему оно никогда не работает когда вам говорят что квантовая механика там люди постоянно думают постоянно вот приводят примеры там билл гейтс который 13 лет сидел где-то там и писал там свой э, windows программу и так далее они это не делали потому что они прочитали книгу блядь и богате они это делали потому что им нравится то, что они делают они от этого кайфуют и они не знают про книжку думаю богатея они просто поглощены процессом от которого они кайфуют причем кайфуют они не от того что они получают оргазм когда блять им по ночам нужно сидеть и работать долго нет они э, видят большую цель у них есть в голове интересная такая штука Даль... дальновидение это именно вы знаете, какая у вас цель и какие шаги к ней надо сделать. Но цель-то есть. И шаги, прикинь, есть блять. И они даже когда напрягают, они все равно их делают. А вы же ленивы. Вот. Поэтому к вам квантовая механика и законы притяжения не относятся вообще никак. Дальше. Давайте поговорим про реальности, да? А это уже оккультная механика, это уже мы туда сильно глубоко лезть не будем, но я вам просто намеки дам примерно, как это работает. Смотрите, все законы реальности работают по тем же законам физическим, примерно вот так вот, поэтому вы их не наебете. То есть есть гравитация, от которой зависит и время, и пространство, и так далее. И у вас тоже есть гравитация не только физического тела, но также и пространства и реальности вашей у вашей реальности тоже есть гравитация короче у всего есть гравитация поэтому если вы бомж например то вы притягиваете соответственно вот, это, вот эти вот все вещи да не потому что ты позитивно блять или негативно думаешь а потому что ты бомж блядь. понимаете разница да? Я сейчас вам не всю концепцию рассказываю, я э, спрашиваю, понимаете ли вы, как визуально выглядит воронка. Вот все, что туда попадает, оказывается на дне. Вот, вот так вот, короче, оно получается. Так вот это дно этой воронки являешься ты. Ты являешься дном вот этой вот хуйни, в которое все падает. Значит, что падает туда? Почему офигенные миллиарды, триллиарды не падают туда? Потому что... Ты создал гравитацию независимо от того что ты хочешь куда ты стремишься и о чем ты думаешь похуй так что происходит смотрите вот вы создали вот эту гравитацию вы центр этой гравитации и из-за того что вы находитесь в той э, реальности и в центре той реальности которая вам не нравится вы получаете все то что вам не нравится например вы живете в городе Зажопинск, вот ваша вот гравитация там. Например, как относится к тебе статистика, что, например, большая часть миллионеров и миллиардеров были созданы в индустрии банковской, потом фэшн, всякий ритейл, потом недвижимость, и потом, значит, после этого идет технические всякие приблуды типа интернета. А ты комбайнер, блядь. И, ну-ка, ну-ка, расскажите, как. Намек я на что вам вот хочу сейчас намекнуть, да, на намек такой, что... Ваша гравитация перемещается с вашим, сука, телом, оказывается. Вот они прямо вот так вот связаны, прям вот, вот ваша жопа, блядь, ваше тело и вот эта вся гравитация... И в городе Зажопинск ваша гравитация будет работать на уровне Зажопинска, блядь, гарантированно, понимаете? Вот, еще какие фишки. То есть, мы сейчас переходим в такое понятие, да, плавненько зайдем, как изменение реальности. Когда вы переходите с реальности в реальность, вам нужно новую реальность закрепить, а от старой оторваться. А вы этого не можете вы, если изучите, как в Индии обезьяны ловят, они очень, очень просто примитивно. Значит, берется кокосовый орех, сверлится одна вот такая дырка, с одной стороны, с другой стороны две маленькие дырки, через нее просовывается веревка, завязывается за дерево, в орех, в большую дырку кидают кокосовый орех, маленькие орешки, там всякая там еда. И когда... Обезьяна засовывает в орех руку, зажимает кулак, она ее вытащить уже не может. Никогда. Да. Это чисто про вас. У меня же квартира, блядь, в Южном Бутово, блядь. Какая нахуй Америка, вы че, ебанок? Какой болельный. Вот, вот это орех. И вас за него держат. Всякими зарплатами, этими ипотеками, соседями, друзьями, вот этот орех, это вот это вот. Вы таким способом цепляетесь за реальности, и она вас никогда не отпустит. Чтобы перейти в новую реальность, сначала нужно вот так отпустить. Я вам по секрету расскажу. Плавненько, вот хуй у вас тоже получится. Это героизм. Из реальности в реальность переходить Например, когда я менял свои реальности, каждый раз разваливается нахуй все, блядь, абсолютно, в дребезги, блядь, гарантированно, гарантированно разваливается. Особенно после всяких там аявасок и грибов, у вас просто в пыль пропадет, нахуй, ваша вся реальность, если вот, если у вас будет хотя бы намек, что вы хотите ее поменять. Ее просто разрушат так, что вы обосретесь, блядь, что так вы хуеете. Вот и все. Значит, первый шаг отпустить, а вы не сможете это сделать. Это так намек пока. Вот. Второй, нужно закрепиться в новой. Потому что мостика не существует. Есть вот прям конкретно блядь переход нахуй и пиздец, и все, и вы там. Вот так вот. вот. А в новой реальности нужно закрепляться. То есть там нужно корни пустить, там нужно, то есть с этой реальностью нужно взаимодействовать, как с физическими предметами, так же и с людьми в новой реальности. То есть почему люди не могут переехать, например, там в другую страну? Объясняю очень просто, блядь. потому что мы совковые ебанутые люди, и вам, как ни странно, все нужно купить. А те люди, которые эту реальность создают сами, им нахуй не надо ничего покупать. У них есть возможность быть не совком. И для них важна не цель э, сама, а процесс. А вы этого не поймете сейчас. Вообще никак. Ну, от слова, вот. ну, нереально это сделать. Например, чтобы в Турцию переехать, но не нужно покупать, блядь, там, недвижимость. Потому что, во-первых, вас там наебут, потому что вы новенький, и вы должны платить за, за распиздяйство. А во-вторых, купить невозможно, пока ты не знаешь конкретно, что ты хочешь. Чтобы конкретно что-то хотеть, нужно там пожить. А чтобы пожить, блядь, ну надо переехать. Сначала переехать, а потом пожить, и пиздец. Так вот, совок не даст вам поменять реальность. Вы, вы физически не сможете это сделать никогда. Никогда не сможете, совок не даст. Потому что для вас ваша квартира в Зажопинске будет важнее, например, какого-то особняка, который будет стоить, например, в ту же самую аренду столько, сколько стоит две ваших квартиры, блядь, в Зажопинске. То есть вот подумайте, Гран-Кордон тот же самый, да, например, он для того, чтобы быть мобильным. Он себе недвижимость не покупает никогда. Потому что он говорит, блядь, ну это надо быть долбоебом, чтобы э, свою жизнь отдать ради какой-то квартиры в Зажопинске. Так вот, будучи совком, вы не можете двигать реальность. Э, совок это вот этот вот орех, вот эти ваши убеждения, вот эти, блядь, патриотизм, ебанутость, вот эти вот соседи, блядь. Совку не суждено вообще ничего вообще ничего в жизни в принципе а, так вот значит что, что дальше делать <coughs> переходы реальности да значит первый самый главный шаг самый ответственный это возможность делать шаг в неизвестность у этого не любите да у вас же должно быть все известно говно на моё да Значит, самый главный девиз совка это говно, но мо. Именно из-за этого инфовируса существует совок. Он даже существует после того, как развалился Советский Союз, когда уже попилили разные страны, там разные цари и так далее. Совок, он не умирает. Смотрите, чтобы перейти в новую реальность, вам нужно не только квартиру в Зажопинске оставить. Вам там придется оставить себя тоже. Потому что если вы не оставите в той реальности в своей, которую вы сами же создали, сами ненавидите, и сами от нее страдаете, пока вы там себя, вот этого совка, не оставите вас другая никакая реальность принять не сможет просто даже если захочет вас как паразиты должны затравить вот как тараканов это самое там и всякое там, глистов вот вас затравят нахуй и выкинул нахуй не нужны.